Сегодня пятница. По старому стилю 4 марта, по новому стилю 17 марта. Седмица третья Великого Поста. Постный день. Глаз 6. Сегодня праздник преподобного Герасима и жена Иордане, преподобного Герасима Вологодского, благоверного князя Даниила Московского, благоверного князя Василия Василько Ростовского, преподобного мученика Иоасафа Снитогорского Псковского, мучеников Павла и Иулиани, преподобного Иакова Постника, перенесения мощей благоверного князя Вячеслава Чешского, святителя Григория епископа Констанции Кипрской, священномученика Александра Лихарева пресвитера. Житие преподобного Герасима Иорданского Был родом из города Ликии, Каппадокия, Малая Азия. Уже в юности он решил оставить мерзкую жизнь и посвятить себя служению Богу. Приняв монашество, он ушел в Египет, в Вифаитскую пустыню. Затем по прошествии многих лет святой пришел в Палестину и поселился в Иорданской пустыне. Здесь преподобный Герасим устроил обитель, устав который отличался большой строгостью. Сам настоятель являл братья замечательный пример совершенного подвижничества и воздержания. Во время Великого Поста преподобный ничего не вкушал до самого светлого дня воскресения Христова, когда причащался божественных тайн. Во время кончины святого Ефимия Великого Преподобному Герасиму было открыто, как душу усопшего ангелы возносили на небо. Святой подвижник встретил в пустыне раненого льва и вылечил его. В благодарность лев стал служить старцу как домашнее животное до самой его кончины, после которой и сам умер на могиле и был зарыт близ гроба святого. Преподобный Герасим мирно отошел ко Господу в 475 году. Житие преподобного Герасима Вологодского Монашеское пострижение принял в Киевской Гнелецкой Успенской обители, где проводил дни свои в непрестанных трудах и глубокой сердечной молитве. Из послушания братьев он принял сан иеромонаха. По достижении духовной зрелости преподобный Герасим отправился на север Руси и пришел на реку Вологду. Здесь он построил себе хижину и в тишине уединения предался богомыслию, непрестанной молитве и псалмопению. Постепенно сближаясь с местными жителями, преподобный пожелал для их душевного спасения построить храм во имя Пресвятой Троицы и основать при нем обитель. Благодаря терпению и неустанным трудам святого создается первый и древнейший в северных пределах Руси троицкий Кайсаровский монастырь. Во время своей жизни преподобный Герасим просвещал светом евангельского учения Вологодский храм, одних обращал из язычества в православие, других укреплял в вере и поддерживал в соблюдении заповедей Христовых. Скончался преподобный 4 марта 1178 года, и после смерти мощи его стали источником благодатных даров и исцелений, причем святой сам являлся больным, совершенно его не знавшим, и приказывал им идти к своему гробу, обещая при этом исцеление от разных недугов. Житие благоверного князя Даниила Московского Родился в 1261 году и был четвертым сыном святого великого князя Александра Невского. В жизни святой благоверный князь Даниил отличался благочестием, кротостью и миролюбием. Во все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался насилием приобретать чужие области, благодаря Бога за данное ему в жребии благословенное наследство — державу преславного града Москвы. Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокнижения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду Москве. В 1302 году Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Переиславского княжества. Однако святой князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии. Богоугодно, господствуя в московских пределах, святой князь Даниил построил за Москвой рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял иноческое пострижение. Приняв схиму, святой благоверный князь на сорок втором году жизни мирно отошел к Господу, 4 марта 1303 года. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными. Благоверный князь Даниил Московский, сын благоверного князя Александра Невского, скончался 4 марта 1303 года. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными. Сведения о нем помещены 4 марта. Житие благоверного князя Василия, Василько, Ростовского принадлежал к славному в русской истории роду Суздальских Мономахичей. Его прадед Юрий Долгорукий, дед, великий князь Всеволод третье Большое Гнездо, брат святого Андрея Боголюбского, наследник и продолжатель его дела. После смерти отца Васильку не было еще и десяти лет, и наставником молодого ростовского князя был дядя. Великий князь Владимирский, святой Юрий. В 1223 году впервые в южных степях появились татары, народ неведомый, вышедший из глубин Азии. Сказалось и вековое разделение удельных властителей, неспособных к дружным совместным действиям в масштабах большой войны. Над Русью сгущались тучи, и в 1237 году пала Рязань. Враги устремились к Москве, взяли и сожгли ее. 3 февраля 1238 года татарская армия подошла к Владимиру. Город пал, собор был сожжен. Святой Юрий и его верный сподвижник святой Василько были преисполнены решимости биться за православную веру христианскую с безбожными погаными татарами. 4 марта 1238 года произошла решающая битва на реке Сити. Татарам удалось неожиданным маневром окружить русскую армию. Началась сеча. Мало кто из русских воинов ушел живым из этого страшного боя, но дорогой ценой заплатили и враги за победу. Святой Юрий был изрублен в отчаянной схватке, Василька из раненого привезли вставку Батыя. Несмотря на льстивые обещания славы и угрозы ужасами мучений, благоверный князь отказался поступить на службу к Батыю и принять его веру. Татары, много мучившие его, смерти предаша, повергоши его в лесу Шернском, так с молитвой за православную церковь и святую Русь страдалец предал дух свой Богу. Церковь чтит святых Василька и Юрия как страстотерпцев, подвижников, героических защитников русской земли. Их святой пример вдохновлял русских воинов в борьбе с ненавистными захватчиками. Житие преподобно мученика Иоасафа Снитогорского, Псковского. Святые преподобно-мученики Василий Мирожский и Иосаф Снятногорский пострадали от немцев в двух древнейших монастырях Пскова в XIII столетии. Преподобный Василий управлял Спасопреображенской Преображенской Мирожской обителью, основанной около 1156 года святителем Нефонтом, епископом Новгородским и преподобным Авраамием Мирожским. Преподобный Иосаф был игуменом и по некоторым псковским синодикам и основателям обители в честь рождения Пресвятой Богородицы на Снятной горе. Много трудов и забот было положено подвижниками для внешнего и внутреннего благоустройства обителей. По строгому общежительному уставу, который ввел в своем монастыре преподобный Иоасав, жизнь иноков была наполнена молитвой, воздержанием и трудом. Почти через 90 лет после кончины преподобного его правила в новом уставе Снитногорского монастыря архиепископ Суздальский Дионисий воспроизвел в Снитногорском монастыре положили начало своим подвигам преподобный Ефросин Псковский, память 15 мая, и преподобный Савва Крепецкий, память 28 августа. Обители преподобных игуменов находились вне городских стен и не имели защиты. 4 марта 1299 года на Псков напали немцы и зажгли Мирожский и Снитногорский монастыри. Во время пожара в храмах вместе с другими иноками приняли страдальческую кончину и преподобные Василий и Иоасав. Много пострадало тогда в городе и иноков других монастырей, а также женщин и детей. Но молитвами святых преподобномучеников, замечает летописец, мужчин Господь сохранил. Под водительством псковского князя, святого благоверного Давмонта Тимофея, память 20 мая. Они вышли на врага и на берегу Псковы, возле храма святых апостолов Петра и Павла, разбили захватчиков. Преподобные Василий и Иосаф вместе со своими сподвижниками были погребены в храмах своих обителей под спудом. Честная глава и честь мощи преподобного Иосафа хранилась открыто в особом ковчеге в храме Снитногорского монастыря. Святой князь Давмонт от своего праведного имения создал в Снятногорской обители каменный храма, всего сожженного, и много способствовал воссоединению иноческой жизни в разоренных обителях. Вскоре после мученической кончины преподобных Василия и Иосафа последовало их церковное прославление в Обскове. В перманентном Псковском прологе xiv 15 веков их память помещена под 5 марта. В Псковской летописи и старинных Псковских синодиках день блаженной кончины святых преподобно-мучеников указан 4 марта. В этот день совершается их память и ныне. В числе пострадавших вместе с ними в летописи назван Пресвитер Иосиф, а в прологе Пресвитер Константин. Жития мучеников Павла и его сестры Иулиании Святые мученики Павел и его сестра Иулиания были казнены при императоре Аврилиане, правившем с 270 по 275 год, в финикийском городе Птолемаиде. Однажды император приехал в Птолемаиду. Находившийся среди встречавших Павел осенил себя крестным знамением, и это было замечено. Его тут же схватили и бросили в темницу. Когда на следующий день его привели на суд, он открыто и смело исповедал свою веру во Христа, за что был подвергнут жестоким мукам. Иулиания, видя страдания брата, стала при всех обвинять императора в несправедливости и жестокости за что также было подвергнуто истязаниям. Мучеников били, тела их рвали железными клочьями, жгли на раскаленных решетках, но не могли сломить дивного терпения исповедников Господних. Трое воинов, которые истязали святых, пораженные величием духа мучеников, уверовали во Христа. Эти новые избранники Божии, Квадрат, Акакий и Стратоний были немедленно казнены. Мучитель попытался прельстить святую Иулианию обещанием взять ее в жены, если она откажется от Христа, но святая отвергла предложение обольстителя и осталась непреклонной. По повелению императора мученицу отдали в блудилище для осквернения, но Господь сохранил ее и там. Все, пытавшиеся прикоснуться к святой, лишались зрения. Тогда разгневанный император приказал снова жечь тела мучеников. Толпившийся вокруг народ, глядя на страдания невинных, начал громко роптать. Аврилиан приказал немедленно обезглавить мучеников. С радостными лицами брат и сестра шли на казнь и пели «Спас албо еси нас Господи, от стужающих нам и ненавидящих нас посрамил еси». Житие преподобного Иакова Постника, Кармильского, Палестинского. Преподобный Иаков Постник подвязался недалеко от финикийского города Порфириона. 15 лет он жил в пещере предаваясь иноческим подвигам, и получил от Господа дар чудотворения. Под его влиянием многие местные жители обратились в христианскую веру. Слава о подвижнике все ширилась. Тогда, чтобы не впасть в соблазн, преподобный ушел в другое место. Найдя новую пещеру, он прожил в ней тридцать лет. Страшные сети уготовил дьявол подвижнику. Иаков исцелил отроковицу от беснования, но впал с нею в грех. Устрашившись этого греха, он пришел в отчаяние от совершенного. Долго скитался по пустыне, не находя себе ни пристанища, ни покоя, мучимый угрыдениями совести, и совсем уже было решил оставить иноческую жизнь и уйти в мир. Но безмерная милость Божья, которую не могут преодолеть грехи всего мира и которая хочет всем человекам спасения, не допустила погибели и этой души, столько лет искренне работавшей своему владыке. Господь разрушил дьявольское намерение погубить подвижника и возвратил его через покаяние на путь спасения». Блуждая в пустыне, Иаков увидел монастырь и, войдя в него, исповедал перед Игуменом и брать ей своей грех. Игумен убеждал его остаться с ними, боясь, чтобы он окончательно не впал в отчаяние. Но Иаков ушел и опять долгое время странствовал по пустыне. Наконец, всеблагой промысел Божий поставил на его пути пустынника, исполненного благодати и мудрости. Приняв от него покаяние, пустынник предложил Иакову остаться у него. Однако Иаков не остался у старца, а укрепленный и обнадеженный беседами с ним затворился в пещере и десять лет приносил Богу покаяние, плача и рыдая, прося прощения за содеянный грех. Господь внял молитвам раскаявшегося Инака и возвратил ему свою милость. Иаков снова обрел дар чудотворения. До самой смерти он оставался в своей пещере, где и был похоронен. Житие святителя Григория, епископа Кипрского. Святой Григорий, епископ города Констанции, что на острове Кипре скончался в мире, год кончины неизвестен. Житие благоверного князя Вячеслава Чешского. Благоверный Вячеслав, он же Винчеслав или Вацлав, князь чешский, был внуком святой княгини Людмилы, которая воспитала его в христианской вере. Получив прекрасное образование от пресвитера Павла, ученика святителя Мефодия, святой Вячеслав владел славянским, латинским и греческими языками и был всесторонне образован. Отец его... Князь Ростислав Вратислав погиб в 920 году в бою с Уграми, венграми, и 18-летний Вячеслав вступил на княжеский престол. Он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении своего народа. Выкупая детей язычников, проданных в рабство, он отдавал их на воспитание в христианском духе. Князь Вячеслав был миролюбив, почитал духовенство, украшал храмы. Он много потрудился для укрепления христианства в Чехии. Он перенес мощи мученика Вита в сторону Чехии, Прагу, построил для них великолепный храм во имя святого Вита. Немецкое духовенство, преследовавшее раньше святителя Мефодия, противодействовало и святому Вячеславу и восстанавливало против него завистливых вельмож. Эти вельможи стали интриговать против Вячеслава и уготовили его младшего брата Болеслава занять престол. Чтобы избавиться от Вячеслава, Болеслав пригласил его на освящение храма. Вячеслав отказался верить слугам, которые предупреждали его о заговоре. Он пошел в храм к утренне, и на пороге храма был убит своим братом и его друзьями. Это произошло в 935 году. Изрубленное тело святого Вячеслава несколько дней лежало без погребения, отчего народ не годовал и волновался. Мать, узнав об убиении Вячеслава, похоронила его тело в церкви при княжеском дворе. Кровь, пролитую в церковных дверях, долго не могли отмыть. Болеслав, став правителем, занялся искоренением православия в Чехии и насаждением католичества. Он настаивал на служении литургии только на латинском языке. Под давлением народа, почитавшего Вячеслава как мученика, братоубийца, по-видимому, раскаялся и перенес его мощи в Прагу, похоронил их в церкви святого Вита. Страстотерпец Вячеслав вместе с княгиней Людмилой почитаются покровителями Чехии.